Всем привет, Что происходит у человека? Так. Человек страдает, страдает от своих чувств, от любви. Возможно, человек не может рассказать о своих чувствах, и поэтому сам в душе внутри себя от этого и страдает. От не то, что нерешительности, а от того, что чувства настолько переполняют, а человек не то, что не может, не получается контролировать свои чувства, свои эмоции. И если даже человек попытается, вот, ну, возможно, например, человек-мужчина, попытается рассказать о своих чувствах не знает, как женщина может отреагировать. Поэтому он в душе страдает. Всем пока!